Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир, и сейчас я записываю видеоинструкцию о том, как импортировать приватный ключ в биткоин, биткоин кошелька в Electrum и сделать электронную почту. электронную подпись. Есть на канале вот такое видео, без звука, но для других стран. На английском записано, потому что в Эльдорадо участвуют с разных стран люди со всей планеты. И приступим. Переходим на сайт electrum.org в раздел Download. Вот все вверху видно в поиске, в строке браузера. Скачиваем на, если у вас не скачано на свой компьютер, программу для вашей системы. Все, вот мы ее скачали. И запускаем ее. Вот так выглядит значок биткоин в трех сферах, как отображается якобы электрон, вращающийся вокруг атома. Выбираем авто Connect. Нажимаем Next. Выбираем папочку, куда сохранить И выбираем импорт Выбираем импорт биткоин адрес or private case и приватного ключа То есть выбираем вот эту нижнюю кнопочку Нажали, нажимаем next вас спрашивают приватный ваш ключ. Вы его копируете и вставляете. Нажимаете далее, next, задаете пароль, подтверждаете пароль, нажимаете далее. Все, переходите в меню. Выбираете Receive и вот ваш биткоин кошелек, то есть вы восстановили свой биткоин кошелек, его адрес, его копируете, заходите сначала на сайт Эльдорадо по реферальной ссылке вашего пригласителя, зашли по реферальной ссылке пригласителя. Реферальная ссылка находится под этим видео, то есть под всеми видео вообще находятся реферальные ссылки и вся информация. В описании под видео смотрите. Вставляем свой адрес биткоина, потому что это логин для участия в системе все и вы зарегистрировались в Эльдорадо. Вот ваша реферальная ссылка и адрес вашего пригласителя. Все, двигаетесь дальше, настраиваете реинвест, нажимаете бонусы, реворд, рефаунд и рефаунд. Все это выбираете синеньким, чтобы горело, все кнопочки нажали. Копируете вот этот промокод для подключения биткоин кошелька к реинвесту. В меню вверху выбираете SIG&Wary Message самом верху там будет меню и сюда вставляете э, свой вот этот промокод дальше вы заполняете второе поле это адрес вашего кошелька биткоин э, заполнили и нажимаете сиган после того как сиган нажали нужно ввести пароль от вашего электрум кошель ну этого Программного обеспечения э От электронной подписи От личного кабинета но вот этого функционала Как сиган вы нажали У вас здесь система э генерирует Формирует электронную подпись Эту электронную подпись Вам нужно добавить Скопировать И добавить вот здесь В сигнатуру И нажать сохранить Если вы все правильно сделали Все сохранили то у вас э, вот эти замочки, они горят синенькими. Если вы что-то сделали неправильно, не произошло синхронизация, что-то указали, символ не тот, то вот эти значки, э, замочки после сохранения, они будут серого цвета, то есть не синие, а серые, то есть значит э, ничего не включено. Благодарю. А, секундочку еще. Вся информация, все инструкции, видео находятся на моем канале YouTube А также находятся на моей странице ВКонтакте Владимир Мошкин И здесь все есть инструкции на моей странице Вы их можете посмотреть, лайкнуть, отрепостить Перезалить все видео на свой канал Вставить свои партнерские ссылки под своими видео на своем канале и пользоваться, пользоваться в удовольствие. Все видео уроки я записываю для публичного пользования. Никогда никому не запрещал перезаливать ролики. Просто берите и используйте во благо. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. До скорых встреч.